Давайте вопросы уже. Лиды в продаже. Да. Вот. Вот это уже конкретика пошла. Все ни о чем, ничего. ничего. Лиды в продаже. То есть, да, та же самая на продаж. Показы. На входе клики, Заявка на email. Или там оставил свой email это, это, это, вернее, по горизонту, да сюда не вверх, но, там, в чате написал кто-то нам, позвонил, воно. Это воронка продаж в ширину, да? Все прекрасно, вот они лиды, да, вот нам позвонили, или нам оставили заявку, или нам написали в чате, как лиды перевести в продажу. Вопрос простой. Давайте просто сейчас будем меняться опытом. Кто как это делает? Я вам расскажу там про свой, а вы про свой. Рассказывайте. Мы вот сейчас прям круглый ну, что же, да, зависит. Смотри, что мы ну, Кто позвонил, кто Поставил оставил я... свой e на сайте, кто написал нам в чат, кто нам оставил заявку на email. mail Ну, он звонит. Мы его по телефону, скриптом ведем. К тому, чтобы он записал ребенка на занятиях. Таким макаром он стал не просто лидом, а человеком записавшимся. После того, как он записался, он должен прийти в студию там, через неделю, через две. У него есть перед этим определенные этапы, что, допустим, он в субботу должен прийти. Есть четверг, как день, когда им приходит смс с напоминанием, что они в субботу приходят. Если он в субботу не пришел, то тогда в понедельник ему звонят и спрашивают, дружище, ты где? Если он таки в субботу пришел, дальше конверсия происходит внутри студии. То есть, когда он пришел, он находится в студии, его должны встретить, ему должны рассказать, что к чему, объяснить, как потом оплачивать. И с самого начала зарядить на то, что по окончанию занятия тебе нужно будет решить, стараешься ты или нет. Для этого все сделано. Это тестовое занятие? Ну, типа того. Дальше проходит занятия. Занятия должно проходить хорошо. Это уже история продукта. Когда занятие заканчивается, педагоги остаются и разговаривают с родителем, рассказывают, как прошло занятие. То есть стараются максимум информации дать человеку, чтобы он мог реально принять это решение. Потому что если он идет домой и будет думать, все это будет куда меньшую конверсию давать. Он в итоге записывается, ну, уже окончательно подписывает договор, оплачивает. С этого момента это уже действующий клиент. Ну, смотрите, ребят, на самом деле. Рассказывать, вот что бы я ему рассказывал. На самом деле у них уже есть стратегия, да, как ли превратить в продажи. Смотрите, теперь я обещал своему опытом делиться, я сразу добавляю. И Антон меня всегда этому в том числе тоже подвечивает. Здесь и сейчас. Понимаете, то есть э, поворонки продаж. Вот он пришел, да, э, там, не знаю, в магазин одежды. Мы с ним поговорили и превратили в наработку. Передавливать нельзя. Но вот на убеждение, да, а, кстати, на убеждение я вам тоже пример не привел из тренировок, сегодня расскажу обязательно. У нас еще есть, время, сколько времени? Uh -huh. еще? еще есть до восьми. Отлично. Да, то есть, если мы здесь и сейчас не пристыковываем все, то есть в мебели мастерской, которую я выставил на продажу, мы делали так, то есть лид, наработка, мы там, да, окей, все. Я дал демократичный образ продаж да? То есть я дал человеку подумать, переварить все с концами Меня часто задают вопрос как тренера То есть какие продажи? Агрессивные? Демократичные? Куда двигаться? воронки продаж мы сейчас вернемся дальше да, смотрите ну, золотая середина но смотрите что происходит в некоторых отраслях та же одежда билайн знаете что в билайне происходит Вы спартанцы, мы сегодня убьем столько-то клиентов мне я говорю у вас чуде реально так да реально так Вы спартанцы, мы сегодня победим и э, во многих отраслях, и в мебели, и в мебели, да, но мебели, э, вот, не знаю, там, лазуриты, они вот сильно туда ушли, вот это, где я говорю уже здесь, да. Чуть-чуть центры. Бойлерные насмотрелись. Бойлерные насмотрелись, да? Посмотрим, Но там, кстати, хорошо. То есть сюда уходит, к сожалению, рынок на сегодняшний день, стагнирующий во многих отраслях, заставляет смещаться в агрессивные продажи. Но я еще раз вам говорю, что это надо делать очень аккуратно, потому что смещаясь в агрессию, мы получаем продажи, но мы не получаем сарафанное радио. Понимаете? Агрессивные продажи – это все-таки продажи, которые человек э -э, осуществил, но с чувством «парили». А Убедили, это другая история, когда, да, ну нет, действительно мне это надо, ну ладно, где-то он там, конечно, немножечко на меня, ну в принципе, молодец, там, мол, хорошая девушка, молодец, все, да, то есть золотая середина.